Я месяц в Где волны бушуют узка. Поедем, красотка, кататься, Давно я тебя поджидал. Я еду с тобою охотиться, я волны морские люблю Желай минушей судьбе, Ты вспомни изменчий, Говарный, Как я доверяла тебе, Послушай. Прочёс ладки пили верно, Спасти, чтоб никто нас не смог. Меня обманул ты однажды, Сегодня тебя провела. и все вместе давайте первый куплет а